Йоу, попсикольные, вы набрали 10 лайков, и поэтому я выкладываю новый ролик. Погнали! Короче, ребята, смотрите, кто у нас в гостях, это могли. Сейчас я буду делать очень крутые трюки, йоу, погнали! Спонсор моего сегодняшнего видео Колбаса М Да Разворачиваешься, разгоняюсь нет. Ладно, давай сейчас помню. У меня на трех уже тупо сил не остается. Ну бывает. Ты о маме думаешь? Спина. Че, Никита, безопасность превыше? Machen, безопасность превыше всего Сейчас сделаю Это хуй так сидит нормально blurry, Это блок от Андрюшки Шлем помогает Это два брат Главное безопасность превыше всего. Йо. Деньги у на в скейт-парке. Офигеть, а, опал, а. деть. Да. Тебя страшно было. Нет, Получается, не было. Последний. Да, я о! Бля! Бля, Сейчас будет Дайте трюк, сделаю, мне тут нужна дорога Сделай! Ну, Не, я вауу, конечно, надо в первую курацию. А что ты хочешь что-то сделать? Давайте попустую. Ну и теперь типа, здесь еще отдохнусь, я отдохну. Здесь. Бас мой. Все? стоп Сколько времени осталось, где бы ни были, вдруг только не забудь осталось. По-обому тут, только шмару в суд, не пролетает, сжигая мою любовь на сну. Что в России, ОМС? Я бы посоветовал вам послушать ОГС. мистер Смок. Стадо о недалёк, но сделает так, пока еще никто не смог. Кто-то играет монтаны роль, кепки сыпят на раны, соль, больно, сложно быть довольным. За не пристонит, запомнит и не тонит. Будь аккуратней, на любом районе брат, та та та та Шоки, а три месла, занимайте место, здесь скоро будет тесно Потерял разум, видимо, ты разум бал, наш город не Кейт, поди толкай, Кейт взгляд нет. Держи. Это еще, блядь, вот на руке.